Короче, ребята, мы работаем над 3D-фоном Возвращения в прошлое 4, Возвращения в Сугдеи. Правда, конечно, детали Возвращения в Пошли 4, Возвращения в как написано в новостях э -э нашего сообщества группы Возвращения в Пошли франшиза, э при, при которой создается это в Playtape каст, при поддержке нашей группы этой контакте сообщества э, возвращение после франшиза и вот тут сейчас на пое 3d мы можем ско мы, мы сконструируем такой вот деталь это не это конечно же не видео а так называемая работа то есть я хочу вам показать как я создаю этот свой фильм там изначально там то есть делают 3d фон там и все вот вам пожалуйста конечно же скоро выйдет тизер 4 части но это еще не скоро поэтому детали вы начнем после 4ницу дней пока скрыты вот, сразу сообщу, что в просто 4 покажут концовку от третьей части, и то, что было между третьим и четвертым фильмом, и что начиналось с четвертой части. Вот, тут у нас пэйн 3D, вот он. Тут мы можем добавить все, что угодно. Вот, видите, тут даже свечи, тут все остальное, тут это стены. Я же, если вы не знаете, не помните, то я изначально не делал 3D-фоны в просто 4 а снимал природу, и снимал Генскую крепость без ролей в фильме. То есть... Считается, что я снимал природу отдельно от людей. То есть снимал все фоны и сфотографировал на фотоаппарат. Вот. То есть фотографировал на фотоаппарат и снимал фоны без тебя там. То есть и потом я сохранил это все в архив на жесткий на диск, в папку, влачную, просто четыре материалы. Вот, то есть все детали, которые там хранятся, все детали фильма, которые сейчас находятся в ограниченном доступе но сейчас это вот та самая главная деталь вот смотрите тут свечи что ж мы продолжаем работать тут все покрашено так можно поместить любое все что угодно тут посереду будет стоять консул где он превращается в демона вот и вот у нас четкость Если честно, это не выглядит как экранка, на самом деле это не экранка, это не кино. Вот. Можно нарисовать все что угодно. Тут по идее должен быть дымоход, хотя я отказываюсь от этой идеи. Можно настраивать эффекты. Можно... Можно меня все что угодно. Вот. Так можно. Что ж, мы вот тут настроили качество, 2245, оно настраивает, поэтому тут можно делать очень высокое качество для изображения, и сохраняем его в специальный архив. Итак, ребята, я не могу вам показать, конечно же, свое место, и поэтому, конечно, что ж, ребята, мы сохранили, теперь можно сделать это и сохранить проект. все, вот, берем нет, она на английском пишет сайт конечно ну ты все